Доброго времени суток всем камрадам и кладоискателям! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию необычное развлечение. Новый 2020 год полноценно вступил в свои права, и мы подготовим для вас волшебное позитивное предсказание, автором которого вы станете сами. Все, что вам нужно сделать, это выбрать одно из предложенных кружек, руководствуясь велением сердца. Так что загадываем кружку, друзья, и Поехали! Итак, мы только что перевернули кружечку, высыпали ее содержимое и узнаем, что здесь у нас находится ключ. А ключ этот не простой, а к новым покупкам. Возможно, это будет новый металлодетектор. А также новым приобретением могут стать аксессуары для копа и апгрейд металлоискателя. Тем, кто выбрал кружку под номером два в новом 2020 году, будет вести с находками древними: из антийского периода до монголов, периода Золотой Орды и более ранних веков. Поздравляем! Итак, касательно людей которые выбрали кружку под номером три. В наступившем году вы будете находиться под настоящей защитой свыше. Ангел-хранитель, находящийся на вашем правом плече, будет направлять вас на путь истины, и Земля с удовольствием станет давать вам преимущественные религиозные находки. Итак, какое же у нас содержимое четвертой кружки? Поздравляем вас! Вы настоящий счастливчик! Смотрите, не обходите стороной пляжей и берега рек, Ведь где-то там вас поджидает средоточие драгоценных металлов. А возможно даже случится так, что в 2020 году вы найдете клад. Кто ищет клад? Кто ищет клад? Тот его найдет. Даже если вы не особенный любитель махать лопатой в сторону военной атрибутики, в наступившем году вам стоит уделить особое внимание этому роду копа. Возможно, где-то в недрах земли именно вас дожидается танк. А может случиться и так, что вы поможете кому-то найти пропавшего во время войны родственника. Святое, между прочим, дело. Кто не любит чистить землю от неблагородного металла? то у нас не уносит пробки с полей? Но в этом году вы обязательно полюбите. Это мы вам гарантируем, потому что именно для тех, кто выбрал шестую кружку, это дело кажется очень прибыльным. И обязательно отпишитесь в комментариях, какой вариант вам выпал и довольны ли вы им. А если вам с нами понравилось, ставьте смело палец вверх. А эти праздничные подарки от ваших волка и лисы уже в этот понедельник отправятся в руки нашим счастливчикам, победителям нашего новогоднего розыгрыша.